Господин Хехлер Вы смогли найти нашего агента? Нет, еще не нашли, но найдем Но мы нашли Некоторые ваши тайны Это ваше, верно, господин Хехлер? Да Вы нас недооценили Откройте, Паша. Это сделали вы? Да. Я сделал. Вы очень искусны. Это храм Соломона, который обязательно будет построен. Наша святыня. И мы построим ее на месте мечети Алякса. Вы видели мечеть Алякса? Нет. Тогда я вам покажу. Солдаты! Господин Хехлер, проходите. Мечеть Алякса будет стоять до самого судного дня. Она всегда будет принадлежать мусульманам.